Ой. Вика ушла, наверное, и не разбудила меня. Ладно. Так, приступим к, к моему плану, которому я писал на этой неделе. У меня такое подозрение, то, что Лайла является Хризалисом. Потому что тут бах, Лайла украла у меня шкаф катулку, потом раз вот хризались, появилась жен девушка вроде бы, да или пацан, я не знаю. Вот, поэтому нам на, мне надо трансформироваться, возьмем ловушечку, трансформируемся, тики кушай, кушай, кушай, кушай, кушай, кушай, кушай, кушай, кушай, кушай, не обляпайся, давай, давай кушаем, не хочешь, ну все, не ешь, как бы тебе Тебе меньше статистики. Давай. Так. <плодисменты> так, теперь <плодисменты> надо найти Лайлу. Сейчас у нас должна школа быть. Я, как обычно, ее пропущу. Но Лайлу поймаю. Как красивый лес. Классно. Как хочется все бубы рассказать. Привет, Лайла. А? Привет. Ой, какая <смех> у тебя классная подвеска. Габриэля купила. Mm -hmm. Это хотелось? я тут тебе подарок приготовил. Повернись назад. Повернись. Стой. Сейчас я достану. Стой, пока стой. Меня вот один раз. Э, э. Прыгни. Ой, вот мой подарок тебе. Там стекла в школе бронированные. Да я знаю. Что так случилось? так Лайва, да, у меня тут такие подозрения. То, что ты Давай являешься хризалисом. Вот я исправилась, не искупилась. Церковь ходила. Mm -hmm. У нас церкви нет. Я в другом городе ходила. Mm -hmm, да. mm -hmm, ты не, ну ты врешь, как обычно. Но я никогда не вру. Mm -hmm, да? К сожалению, это неправда. Так, ты жди здесь. Я сейчас приду, возьму допыточный аппарат, чтобы тут ничего не ломало. Вот тебя допытывать. Хорошо. До посинения. Не надо. Так, жди здесь. Я... Быстро, Привет, летаешь быстро, быстро. быстро. да помоги. Срочно. Создай какую-нибудь защиту для меня. Или чтобы от меня отвели от меня подозрения. Я придумала. Создание Тенцы монстра. Здравствуй, ну, хризалис. Иди к школе и помоги Лайле. Здесь Доса что-то придумает хорошее. Так, чем бы я ее ладно, так напугаю ее. Сделаем вид, что я что-то принес. Well, На самом так деле я ничего не принес. Я не понял. Хризалис здесь. И Лайла здесь. Так, значит, это не она. Ладно. Значит, это не она. Ах ты, Хризалис. Ах ты, Хризалис. Значит, это не Лайла. Мои ошибки были ошибочными. Значит, пора Давай использовать сделаем. супер шанс. Папа? Конечно. Что мне с ней сделать у меня есть Лусу, идея залез, попробуй победить Летивак забрать ее талиспан это не верит у меня есть идея как с тобой расправиться Дусу. Дусу. а никто при этом от этого не принесет не знаю главное а. люблю, чтобы она из-под контроля не вышла хм. давай лись. Дусу, отзыви, я мог. Так, давай, беги я за мной, Лайла. Отбиваю. Боже, хризалис. Мои подозрения Тебе были неверны. Не И где она? У меня... Ладно, подозрения мои уберутся насчет Лайлы, то, что это Лайла. Ладно, Лайла, я ошибался в тебе, это не ты. Я из-за тебя школу пропустила. Ничего страшного, я пойду к твоему учителю и договорюсь. У вас, конечно, учитель не Хорошо. простой, но я договорюсь, что ты была со мной. Но меня больше смутило, куда де делась Хризалис. Может, у нее какие-то новые силы? Ладно, чудесный мистер Бак. Так, все, у меня две минуты. Надо в школу. Пойдем через верх. Самый быстрый путь, который мне возможен только. Через верх у меня, как обычно, не фартит. Хотя так. Хотя фартит. Малыш, этих... Малышка, операций... Дусу. Дусу, ты мне очень сильно помогла. Дуса, без перья. Пойдемте в школу, ребят. Я уже здесь. У нас вроде бы не химия первая. У нас об... Я прослежу пока за ними. У нас пока обычный. наш кабинет. Учил... Нет. Училки нет, ребят. Ну, вот, какие-то ш... ящики. Училки нет, ребят. Все, можем сматываться. Да, можем сматываться. Училки нет. Мне кажется... <клёх> Здравствуйте. Ну, раз, э, Ладно, училка видите, пришла. Ну, остальные все а, болеют. болеют. контрольную а, У контрольную а, работу. А, а, смысле, хим, Ладно, это, я сегодня вы... добрая. Нас, нас двое человек. Не... Может, вы нас домой отпустите? А можно спросить? А, а а а, какой рок, какой рок, какой рок, какой рок. Разрешаю вам посидеть в телефонах. Ой. Да, спасибо. Спасибо. Извините за опоздание. Ну. Извините за опоздание. Можно зайти в класс? Посиди на опоздание. Проспал. Она показывает, где сходится место. Что, не знаю. Так, да, я не еще Ладно, если бы я... С собой сяду. Так. В общем, вы можете сидеть в телефонах. А я вам задам, сейчас придумаю какой. нибудь Да, я тут посижу в своем айфоне Pro Max, миллион, миллионов макс. iPhone 20 Pro Max. Так, домашнее задание на дом, так как вы не сидите весь урок в прочитать 15 параграф и читать, пересказывать. Ответить на вопросы один, два, три, 4, 5, 6. Короче, на все. Либо Письменно. На весь учебник, может быть, Что вам не нравится? Вам что-то не нравится? Нет, нам не нравится. Все нравится. Все можно домой. Спасибо, до свидания. В саловую сначала, чтобы вы пришли домой сытыми. не Никто на вас не жалуется. Все. я сытый, я не голодный. Я жалуюсь. Вас тоже сытый. не жалуются ваши родители. Ничего не жалуюсь, что ты врешь. У меня папа бизнесмен, миллионер. У меня... у меня отец... У меня отец глава Франции. Идите. А у меня э, мама президент. М -м -м, а да у меня... Да. Не Да, Стойте, подождите, меня училка химии задолбала. Она мне дала прочитать 11 параграфов. Нам параграф. тоже дала а... да? Вам то есть... хотя бы один прочитать, а мне целых один. Ну там, читай про ибонитовую палочку, про не вот метаморф метаморфоз, а вот это, называется. Че, может, сходим к в, mm? в ресторан Олега? Да, идем. Mm -hmm. ага, мы не такие богатые. Но у меня езинки. Кстати, моя мой отец поднялся до уровня Кому игла брюх? Играшлю. Кому игла брюх? Кому игла и вот да. Моя мама, мой папа, мой отец поднялся до уровня менеджера ресторана, и он миллионер теперь. Я тебя тоже. Так, давайте что возьмем? А я миллионер. Я, наверное, возьму себе. Я, наверное, возьму себе вот этот салатик. Можно я, мне жареного кальмара? Я, я, я, я на диете. Тучки. Да, я на диете все. Диета уже. Ну, можно мне четыре кальмара? Держи тебе вот. Ой. Ну-ка. Не-не-не, я не пью. Ты шо? Ну Приглянь, ладно. Селись меня. Ну так, ладно. Кальмары, да. Один раз можно себе позволить. Кальмары. У меня строго один. Да? Держи кальмара тебе. У тебя что, ловка происходит? Не ломка происходит что Держи, у него ломка происходит. О, спасибо. А кальмаров. О -о -о. Сегодня точно от меня должны увернуться все подозрения. Если очень хорошие, можно и не нормально. Еще одно пиво. Честно, уже... Ай, не... Я не пиваю. Ай, Потом я упала. У тебя нормально? Извините, я упала. Ой, Держи, я тебе. упала. Мне не надо. Ignored. А может ты садись и пойдем наконец то концов. Класс. Все. У меня маковка есть. Кому конфеты? У меня конфеты есть. Ребята, это